Приветствую всех из Финляндии. Я на действующем объекте, то есть сегодня только переехали. Хочу вам показать и рассказать, посмотрим, что здесь есть. Я нахожусь на втором этаже, буду спускаться вниз. Здесь опять необычная немножко планировка, а в частности, разворачиваемся. Здесь у нас идут, идет мебель кухонная, здесь кухня будет на втором этаже, лестница, вход, там санузел. За ним идет одна спальня, ну, это хозяйская спальня. И в спальне есть гардероб, гардеробная комната. Она тоже без двери и так далее. Здесь все открытое пространство. Ну, где-то вот здесь будет стоять камин, где-то в этих краях. Точно не могу сказать сейчас, ну, примерно, приблизительно. Значит, в принципе, все достаточно просто. Здесь, в данном случае, утепление дома это эковатое. Крафт-бумага стоит, поэтому это не пароизоляция, это паробарьер. Выполнена уже электрика, можете видеть коробочка и крышечка, которая электрики временно поставили, она тут покоцана и так далее, уже видала виды. Это для плиты кухонной будет подключение, ее потом поменяют на новую кабеля, проводка. Это вытяжка которая уходит на кухню своя у нее висит вот такая розетка подключение. Вот. значит перегородочки перегородки делаются из LVL бруса 66 размерности все очень классно пена как я люблю моя любимая как здесь будет получше видно вот она вот отличается Ребята приезжали, там исправление делали, я за ними допенивал. И, ну, это совершенно день и ночь, скажем так, в разнице пены. Одна и вторая. Это просто шикарная пена. Надо тоже уметь работать, уже были прецеденты немножко, но это тема для отдельного видео. Здесь будет кондиционер, вот трубочки. Причем этот чижик, по-другому его никак не назвать, приехал, сделал отверстие, вырезал на фасаде доски, свои трубки запихнул и ничего не запенил, не проклеил. А мне никто ничего не сказал. Взяли такие, и приезжает человек, который занимается замерами, продувкой, то есть с аэродверью. Такой, здорово. Он говорит, а у тебя тут дырка? И говорит, а не у меня тут дырка, и началось тут тан танцы с бубнами. Я за пень, я заклей. Вот это просто капец какой-то. Вот разгильдяйство. Все почему-то думают, что Финляндия это каким-то образом, или вообще любая страна, они одинаковые. Нет никакой разницы. Везде люди, где есть люди, они на 90% косяки. Вот, если так э, руку на сердце положить. Из э, вариантов... Кто, ну, скажем, все же считают себя ну, офигенными специалистами, ну и ладно, было бы с ним. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, статистика показывает, вот, если приходят люди на работу, то это будет просто шикарно, если один к десяти останется. Это на промышленности. Если на частных стройках, то это будет, я думаю, что один к 25, может быть, к 30. А если еще включить в систему и совместное проживание, да, командировки, да, мужики живут вместе. Вот, вот тут это еще будет больше. То есть 1 к 50, либо 1 к 100. Поэтому, не знаю, я иллюзий давно-давно уже не строю. Нет ничего нигде идеального. Да и не должно быть. Не нужно искать это идеальное и волшебное. Потому что большинство просто на это даже нет денег, чтобы это найти. Смотрите, что интересно. Вот здесь вид... Вид хороший, конечно, вот из окна, как ни крути, отличный вид. Там, если вам видно, озеро находится. Но оно и здесь видно, с этой стороны тоже. Вот оно, озеро. В принципе, вот еще отсюда еще лучше будет видно. Вот там озеро находится. Здесь у нас гипс, надо занести будет. Сегодня-завтра занесем. Там автонавес и кладовка. Здесь вот по такому плану выполнено просто навес большой, козырек. Но это солнечная сторона, есть обоснованное решение. Так, что хочу сказать вот по отношению... Видите, раз дорога, видите, два дорога. Видите, вот там три дорога. Это все... Там дома находятся, три дома. Ну, их тоже наверняка видно. Вот шикарно, не знаю, мне вот больше всего нравится вот это. Это, скорее всего... Старые-старые какие-то владения, давно покупались и, и так далее. И, то есть это все вот дорожка. Ну вот я в Швеции когда жил и работал, ну там прикольно тоже, конечно, на хуторах. Вот примерно такая схема. Есть основная дорога и редко когда дома стоят у самой дороги. А как-то вот есть такая небольшая своя дорога, аллея из деревьев и приезжаешь уже к дому. Но ну, здесь они, конечно, достаточно близко там стоят друг к другу. Но все равно такая у меня лично ностальжи, скажем так. Смотрите, значит, здесь это утеплитель для верха, для вентиляции. Здесь у нас тоже есть окна. У нас есть здесь дом. Про этот дом я потом, возможно, если... Хотите, я сниму видео, какие там ошибки и так далее, на мой взгляд. То есть, ну, сразу видно, что люди, ну, как-то, ну, не подумали, либо от незнания, потому что здесь человек сам много чего делает, это как бы из-за раз... из разряда, ну, почуял себе силу неминучую. Вот. Так что. Вот так вот. Интересно так. Контейнер, мусор. Видите, вот он уже менял стекло там у него, потому что фасад стеклянный, можно сказать. То есть не все так просто, как хотелось бы. Значит, вот он наш гардероб здесь, вот до этой перегородки. До этой здесь будет, там будет э, дверь. Это у нас э, труба здесь канализационная, либо это фановый стояк, либо это Радоновая вентиляция. Перегородки делаем по-разному. Бывает, делаем 200-ю ну, 200 просто, да, и стойки могут быть либо 200 либо также делаем отдельно стоящие. Это делается не для того, чтобы там звукоизоляция или еще что-то выполнить, хотя в такой перегородке звукоизоляция будет лучше. Но нам нужно обходить трубы, и зачастую просто если, скажем так, у вентиляционщиков тоже, но есть какая-то погрешность. И мы иногда просто не можем влезть в размер. Поэтому делаем две отдельно стоящие стенки. Электрики. Вот они. Взяли, прошли здесь. И завели всю электрику именно в одном месте. И дальше уже раскинули. Как человек-паук. Многие говорят. Да на самом деле без разницы. Ток он идет от того, что провод скривлен... Идет нормально. Единственное, вот это я бы, конечно, э, немного... Вот эта фигня, вот эта фигня, кто делает, вот так не делаете. Видите, посмотрите, вот, вот возьмем этот провод, да. Э, им надо было вот сюда прийти. Понятно, что им проще было здесь, ну, потому что здесь э, лестница. А вообще, как бы, это плохой вариант. Мы эти провода должны вытаскивать наружу, и нам теперь придется отмечать каждое отверстие, где провод проходит, на каком месте, по отношению к гипсу, чтобы не пробить, не попасть шурупом в него. Поэтому, если вертикально сделаете, то это будет значительно лучше. Вот здесь вот, ну, хотя бы более-менее примерно, хотя тоже все равно. Вот, начинает сверлить там. Надо просто, как бы, лазерный уровень поставить вертикаль. Дрын-дрын-дрын, просверлил. Тогда бы у нас в одном месте померил один размер. И все, пожалуйста. Вот электрик оставляет нам еще одну розетку рабочую на кухне обязательно, уже подключенную к автомату и так далее. То есть, в принципе, коробочки. Здесь они уже подписали. 90 диаметр. Это будут встроенные светильники. Вот, здесь мне записку повесили, что нужно передвинуть стойку на 6 сантиметров. Ну, это просто мы это сделали все по проекту, а из-за того, что широкая стена, и они как бы не рассчитывали, с этой стороны мебели не будет. А здесь шкаф заказчик хочет поставить с этой стороны, поэтому нужно будет сюда просто проем сместить. Ну, не проблема, сместим. Так, здесь у нас коллектор теплого пола. Всего три веточки. Вот они коробочки. Все просто. Вода, розеточки. Канализация. Все хорошо. Так, здесь он целый ряд розеток. Они подписывают по группам. То есть пятая группа на автомат, шестая группа на автомат уходит. вот вот все стандартно все привычно а, хотите вот посмотреть какой вид из окна в эту сторону ну, видите дом мы строим там еще два дома у нас вот вот скажем так если прямо вот там краешек желтого торчит сразу за ним один и второй еще один за ним там делали, вот там закончили, сейчас переехали на этот объект. И вот у них какой вид здесь. А, тут есть уже, это не купель, это джакузи. Вот. А, там работает экскаватор, выбирают грунт по стандартной схеме. Тоже будет строительство, будет дом. То есть дома достаточно близко здесь друг к другу. Ну, это людям не мешает жить. Вот ну, так, в основном здесь я уже все вам показал, пойдемте вниз сходим. Там работает вентилятор, дверь открыта и э, это самое. дождик идет, поэтому будет немножко пошумнее. А так, все хорошо, все отлично. То есть пена, пена, любимая пена, пена. Так, это у нас закладные, дополнительная работа по, для, точнее, для лестницы, для марша. Будет сюда приходить пымс, пымс. Уже привезли материал для маляров и плиточников, поэтому тут будет строительный тетрис, так называется. Значит, здесь у нас сантехники немного дали маху, и не, не угадали вот в перегородочку, поэтому сейчас выбили, будут заделывать, ну, пере, переводить трубки. Воду мы так сдвинем, заведем в перегородку, а вот канализацию, там слив 32 трубы для стиральной машинки, скорее всего, то уже придется делать перенос. Так, ну здесь коллектор, коллектор, вода, все понятно, техническая комната. Кто-то мне тут раздербанил алюминиевую ленту. Так, здесь уже краски присутствуют. Это вода. Значит, эта комната... А, неправильно сделал. Давайте вернусь и покажу именно конкретно. Отсюда пойдем. Так, я спустился с лестницы. Здесь у нас главный вход. Там у нас идет туалет, санузел, ниша для шкафа, для шкафа какого-то такого. Здесь раз спальня, два спальня. Это комната хозяйки. Здесь выход на улицу, там терраса будет. Дальше проход в баню, в душ и в баню. То есть, ну, давайте пройдемся. Пройдемся с этой стороны, туда и выйдем. Смотрите, вот идем комнату хозяйки заходим. Здесь будет все оборудование с этой стороны, стиральная машинка и так далее. Здесь может какая-то мебель, э -э, раковина, еще что-то такое. И проходим сюда. Отличие здесь, что как бы вот в, этом, в этой части нет э -э, унитаза. Унитаз на входе. Сюда проходим. Душ для него, для нее. Э -э, здесь будет уже баня. Ну, где вот примерно перегородка вот эта идет, Вот так будет отделяться, там будет баня. Баня большой достаточно размер. Вот. Здесь так выполнено. Здесь у нас комнаты. Да, я сейчас вернусь как по-правильному пройти, так и пройду. Вот я выхожу в дверь. И здесь одна спальня, дверь. Входим. Да? Смотрим. Три окошка. Три окошка. Шаг назад. Бабах. Вторая спальня. Опять входим. Одно окошко. Шаг назад. И двигаемся в этом направлении. Здесь у нас идет санузел толчок раковина и так далее здесь электрощит уже собрано все подводка Задолбали, честно говоря столько им не нужно никогда они не пользуются этими трубками но в таком количестве их пихают вот они видите да две трубки использовали а три Три просто холостые. но ну, я понимаю, там одну дополнительную поставили. Ну, три-то зачем? Ладно, бог бы с ними. Так. Ну, вот он. Туалет. Все здесь по-простенькому. Ну, и здесь вот гипс. Пачка раз. Пачка два. Сверху Три и здесь находится у нас автонавес плюс кладовка напротив дом дом хороший такой интересный мне нравится этот дом интересно выполнен ну смотрите там дорога здесь э, у них на террасе вот, под как бы под кровлей тоже там дракузи либо купель что-то такое вот. В принципе, я вам рассказал, поэтому попрощаюсь на этом. Пожелаю всем удачи и до новых встреч. Пишите комментарии, не забывайте.